А вот, ребятки, потап делал. Видите, его вот, зачесывал. Вот зачесывал. Видите? Тут зачесы делал, блядь, заебись, когти чесал свои. Видите? Сразу ты не заметишь? А вот эта звериная тропа. Вот она. И здесь вот она хуяет. Вот она. Прям видно, что выбитая. Все, пойду побрасывать. Далее какая тропа. Тропень, блядь. Это зверинье. Переход лосины. Ноги, правда, блядь, что-то у него не работает, Угу Перебила. Выходим с заводи. Крикошовый. Бобровый. Да, бобровый. Ну вот так вот спокойно. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Ай, он до туда вот дошел.